Mm. <music> 11 декабря в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел финальный матч Кубка КФУ по мини-футболу среди мужских команд, приуроченный к 215-летию со дня основания Казанского университета. В финале встретились команды Института управления экономики и финансов и набережной Челнинского института. Матч начался с церемонии открытия, в рамках которой болельщиков и команды поприветствовала своим номером сборная команды КФУ по фитнес аэробике После этого были представлены команды, а также выставлен на обозрение главный трофей турнира. По итогу игры он достался команде из Набережных Челнов. Гости сыграли со Счетом 4-2. К сожалению, у нас некоторые игроки почувствовали, что они мировые звезды. И это привело нас чуть-чуть к напряженной ситуации в концовке матча. И... Но хорошо, что все хорошо закончилось. Была очень напряженная игра, которая держала до последней секунды нас в напряжении. Мы повели со счетом 3-0. Чуть-чуть расслабились, к сожалению, и довели до нервотрепки в конце. Но хорошо, что мы победили и забрали этот к себе. По итогам турнира были выделены следующие игроки. Лучшим вратарем Кубка КФУ 2019 года по мини-футболу был признан Фими Панкрасдо Субанавантюр из Института математики и механики имени Лобачевского. Лучшим бомбардиром Леонид Паренюк из высшей школы ИТИС. Лучшим защитником Раиль Юсупов из набережной Челнинского института. А лучшим игроком Рамиль Загиров, студент Института управления экономики и финансов КФУ. Этого всего не было без моей команды, без друзей, без семьи, которая всегда со мной на протяжении всего моего футбольного пути но самое главное, что победила команда, и этот кубок едет в Челны. Камиль Гемоздинов, Универньюз.